Всем привет! Сегодня я хочу приготовить из консервированного тунца крокет. И у нас будет такой легкий греческий салат. Ну что, поехали! Первым делом нам нужно приготовить крокеты из тунца и картофеля нам понадобится консервированный тунец порядка 150 граммов два запеченных картофеля вы можете использовать вареный картофель но я предпочитаю запеченный картофель нам понадобится цедра одного лимона примерно 150 граммов сухари нам понадобится Примерно 70-80 грамм муки Одно яйцо И один желток нам понадобится Два зубчика чеснока И примерно 10 граммов листья петрушки Картофель я при 180 градусах Примерно 40-45 минут Наш картофель пропускаем через пресс В картофель добавляем наш консервированный кунец Хорошенько измельчаем петрушку. Добавляем в нашу зелень картофелю и Сюда же натираем чеснок. Натираем цедру одного лимона. И сюда же добавляем один желток. Все хорошенько солим, перчим. И хорошенько перемещаем И формируем порядка 5-6 крокетов. Посыпаем немного муки. Далее окунаем крокет в лицо. Затем покройте панировочными сухарями. Далее жарим наши крокеты. Выливаем немного подсолнечного масла и обжариваем наши крокеты на среднем огне. Примерно 1,5-2 минуты до золотистого цвета. Так, наши крокеты готовы. Перекладываем на салфетку, чтобы стекло в лишнее масло. Крокеты получаются сверху хрустящими, вот смотрите, а внутри мягкими и нежными и очень-очень вкусными. Далее мы приготовим греческий соус цацики, в котором в качестве основного ингредиента используется йогурт. Очень круто сочетается с мясом и овощами. Итак, что же нам понадобится для приготовления цацики? Нам понадобится 300 грамм натурального йогурта. 2 столовые ложки оливкового масла, немного листьев укропа, один зубчик чеснока, 3 столовые ложки белого винного уксуса, один такой большой огурец, соль, перец по вкусу. Я начну с очистки огурца. Затем нам нужно натереть на терке. Терки у меня нету, я использую мандалин, но если у вас есть терка, используйте на большой лезвие. Теперь добавим щепотку соли. И отложите в сторону примерно на 5-10 минут. Пока ждем, огурец даст сок, мы приготовим соус. В отдельной миске добавляем йогурт, добавляем оливковое масло. И натираем чеснок, сюда добавляем уксус и соль и перец по вкусу, все хорошенько смещаем, пора добавить огурец, огурец хорошенько нам нужно отжать от влаги, берем полотенце и выкладываем на полотенце. только влаги у нас выделилось не хотим чтобы эта жидкость попала в наш соус почему? потому что испортит идеальную кремовую текстуру нашего цацики и добавляем наш отжатый огурец к соусу все хорошенько перемешаем последний ингредиент это у нас укроп укроп нужно хорошенько извлечь и отправляем в наш соус Хорошенько перемещаем. Пробуем на вкус. Все, соус наш готов. Далее приготовим такой легкий-легкий салатик. Для салата нам понадобится примерно 300 грамм томатов черри, один большой огурец, половинка красного лука. Нам понадобится примерно 50 граммов оливок, примерно 50-60 грамм консервированного нука, немного петрушки, укропа, и мяты. Нарезаем очень мелко огурец. Нарезали вот такими кружками. Томаты режем пополам и отправляем томаты к огурцам. Далее режем красный лук и добавляем наш лук к томатам и огурцам. Сюда же к салату отправляем нут и оливки. Далее нам нужно сделать очень легкую заправку для салата. Выкладываем 2 зубчика чеснока, оливковое масло, красный видный уксус, 1 чайной ложки орегана и пол чайной ложки горчицы. И все хорошенько взорвем блендером. Выкладываем примерно 2 столовые ложки этого замечательного соуса. Добавляем немного укропа, немного мяты и немного петрушки. И все хорошенько перемешиваем. Итак, все у нас готово. Теперь сервируем. Берем одну столовую ложку нашего замечательного греческого соуса цацики. И выкладываем примерно вот таким образом. Посередине выкладываем сыр фета примерно 50-60 граммов. наш замечательный салат Украшаем дольками лимона И высыпаем немного орегана. Ну и все, друзья, наш салат с крокетами готов Посмотрите, просто какая красота у нас получилась Из доступных простых продуктов Ну а я прощаюсь с вами. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!